Сейчас я тебя! Продолжаем движение! Терпите еще немного. Кот почти у нас. <связывается> Брак убит. Можно идти. Мы получили код доступа. Вперед. Доступа у нас, шевелитесь. Я уж думал, Вы не помню тебя. Спасибо. У -у -у. О -о -о -о. Нужно двигаться, бойцы. Элис настоящий лидер, в этом нет сомнений. Но все, во что она верит, это всемогущий пёсор. Она обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Сейчас Элис обладает огромным влиянием, но есть один человек, к мнению которого она всегда прислушивается. Этот человек — наша цель. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Снял стрелка. О, как как стрелка. А дальше. Берет, Снял снайпера! Вперёд! Ну Сейчас, Сейчас я помогу чуть -чуть тебе. Тебе. Спасибо тебе! Стрелок убит! Пошли, пошли! <туждая> а! Стрелок нейтрализован! берет. Стрелок готов! Продолжаем движение. Прикончил снайпера. Прилог а. нейтрализован. Прилог а. нейтрализован. Вперед. Осторожно, граната! Снайпер убит. Повторяю, снайпер убит. Прилог убит. Его готов! Смотри, смотри! Смотри, смотри! Смотри, смотри! Смотри, смотри! идти! Продолжаем движение. Идем дальше. Стрелок вниз! Забирайтесь! Столбанный лист! Стрелок готов! Стой, смирно! Благодарю я запах. помогу! Кидаю гранату! Стрелок нейтрализован! Вперёд! Идите в лифт. От доступа у нас, шевелитесь! Внимание, отряд! У меня для вас важное сообщение. Командующий в генерал Ли Уортон с этого момента лично возглавит операцию. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Генерал Уортон на связи. Я горжусь вами, бойцы. Вы проделали чертовски трудный путь и показали этим наемникам, что значит быть настоящим солдатом. Музыка. Хороши. Нету. Ну, до нас далеко. Мне нужно помочь! Мне нужно... Закройте они, осторожней! Кройте меня, живо! Мы готовы к зачистке следующего этажа. Будет немного Не больно. Уже. У кого есть лишние патроны? Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены.